здравствуйте друзья с вами надежда соколова добро пожаловать в студию активного здоровья сегодня выполняем растяжку для спины и суставов каждодневная растяжка поможет сохранить вам здоровье спины и суставов начинаем ставим стопы параллельно через стороны руки вверх вдох вниз выдох и выполняем круг плечами разогреваем плечевые суставы теперь прокручиваем руки из плечевых суставов и постепенно как веер поднимаем руки вверх и точно так же прокручивая из плечевых суставов опускаем руки вниз. Еще один раз так и оставим обе руки вверху, удлиняем правый левый бок, растягиваем бока и еще один раз. Переводим руки на уровень груди, раскрываем замком вперед, слегка округляем плечи. Теперь раскрываем руки, на уровень груди уводим их и пружиним, пружинящее движение назад, сводим лопатки. Задержали положение. Теперь перевели руки на ягодицы, округлили верх спины, как бы закрылись. Выдох, раскрылись, вдох. Выполняем четыре раза. Теперь оставляем руки на ягодицах, отводим плечи назад, слегка вытягиваем шею сзади. Опускаемся вниз, в скручивание, расслабляем шею, плечи. Поднимаемся, переводим руки на колени и растягиваем поясницу. На выдохе округляем поясницу, втягиваем живот. На вдохе выпрямляемся. Еще один раз так же. И теперь выводим вперед правую ногу на пятку. Растягиваем заднюю поверхность бедра и икроножную мышцу. Спина прямая. Меняем другая нога. Тянемся носком к колену, возвращаем стопу и переходим в положение ягодицами на пятки. Расслабляем спину, тянемся вперед. Теперь переходим в планку, удерживаем это положение, руками себя выталкиваем вверх, таз подкрутить, живот в себя, ягодицы напрячь. Теперь собираем лопатки, отводим плечи назад, опускаем таз вниз, не допускайте прогибов поясницы, собираем лопатки, выталкиваем таз вверх, поднимаем таз вверх, отталкиваемся руками от пола, расслабляем шею, вытягиваемся через копчик вверх, живот в себя, удерживаем это положение. Теперь опускаемся на колени, раскрываем колени, опускаем грудную клетку между колен, тянемся. Расслабьтесь в этом положении. Приподнимаемся, уводим в сторону правую ногу, по возможности разворачиваем носок вверх, тянемся через пятку, тянемся носком вверх и меняем ногу. Другая нога, корпус тянется вперед, выпрямляем ногу в колени, тянемся через пятку, носком к колену, удерживаем это положение и возвращаемся на колени, садимся ягодицами на пятки, тянемся, переводим руки на предплечье, выталкиваем ягодицы вверх. Пятки тянутся в пол, через копчик тянемся вверх, тянем заднюю поверхность бедра, подколенное сухожилие. Возвращаемся ягодицами на пятки, округляя спину, поднимаемся вверх, собираем руки перед собой. Опускаем плечи, раскрываем грудную клетку, делаем вдох, тянемся вверх. И на сегодня это все. Если видео было вам полезно, поделитесь им с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе последних новостей, задавайте вопросы в комментариях к видео. Я с радостью на них отвечу. Ваша Надежда Соколова.